Быть. Мечтаю! Всеобщие желания. Танцуют все! И индивидуальные. Пошью костюм с отливом. И виялт. Материальные желания. Миллион. Миллиард. А лучше миллион. Ну, короче, так, чтобы до хрена. Нахальные желания. Кэмска волост. О, я, я, Фундаментальные желания. Имею желание купить дом. Традиционные. Сейчас пою.